Приветствую вас, дорогие мои, на, на моем канале Кассандра Астра. Итак, перед нами сейчас на повестке момента прогноз на русских картах. Если вы выбрали этот номер, то я начну. И еще хочу добавить, что э, прогноз на русских картах, он как бы вот по образу и подобию русской сказки «Колобок», где есть начало, есть события, есть финиш. Итак, сейчас мы с вами определим скорость, с какой же скоростью, с какими ритмами, с какими мы пойдем вот в будущее. То есть, вернее, вы пойдете. а Я буду вам помогать что-то трактовать и расшифровывать Итак, на повестке момента цифра 4. Это четная цифра. Это цифра, ведущая нас к благосостоянию. Цифра, призывающая к, к рачительности, к накопительству даже где-то. То есть, эта цифра такая стабилизирующая, потому что у коровы 4 ноги и у стола тоже 4 ноги. Так вот в русской теме. То есть я буду трактовать и цифры согласно русской нумерологии. Итак, это говорит еще о том, что в ближайшие 3 недели в цифре 4, э, то есть это 4 или 14 числа, ну может быть 24, то есть там где 4, Присутствует это будут судьбоносные для вас какие-то события, интересные моменты. Обрати внимание на этот день. Также может что-то произойти ровно в 4 часа ночи, или утра, как правильно сказать, 4 часа утра, да? Или не ночь еще. В общем, они будут тут уточнять, кому, кому утро, кому ночь. То есть, вот может быть, на всякий случай. То есть, обратите внимание на цифру 4. И я начинаю. Как всегда ложу карту за горизонт. Это там, как когда нам как бы не видно, да? Это то, что там за финишем. И раскладываю четное количество камней. Так, раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Вот так еще положим. И начинаем что же видит вот это поле вот это поле нашей жизни вашей жизни тоже что же я вижу я э, вижу что из каких-то ярких событий из недалекого прошлого возможно э, вам не удалось в какой-то теме, при каком-то свидании, во взаимоотношении с каким-то человеком выйти сухим из воды. Вот как бы. То есть то ли что-то оголились, какие-то информации, то ли ну, всплыло то, что не хот... вы не хотели, чтобы это было предано огласке. И это вам очень... Как чертик как чертик который мешает вам жить как будто что-то вас подтачивает и точит возможно какой-то ваш порог увлечение которые вы хотели скрыть что-то всплыло наружу и вот так вот произошло хочу сказать что по отцовской линии возможно у вас есть такие часто веселые нотки веселые желания жажда веселья или ну очень лояльное отношение к частом застолье, может быть если нет то вы меня можете поправить и написать под этим видео но вот тут как то так есть что папа у вас возможно или дед по папиной линии был весельчак смотрим дальше скажу так что ангел-хранитель камень ангела-хранителя присутствует на этом поле и это говорит о том что все-таки какие-то силы светлые пытаются вас вразумить, говорить, вот это не делай, а вот это там не надо психовать, а вот там держи себя в руках. То есть, в принципе, ангел пока что на сегодняшний момент сдерживает ваши, может быть, ну, как правильно сказать, нервозные, наверное, всплески, я бы так сказала, потому что в сильном месте силовом здоровья лежит вот то, что когда вы сами себя терзаете, самоедство отсюда может быть и не всегда хорошо засыпаем. То есть нервы надо, нервишки, дорогие мои, надо держать в порядке, также может быть у вас бывает даже мигрень может быть, то есть надо очищаться, не носить себе негативные какие-то истории, не наполнять свой сосуд вот этим негативщиной какой-то, она вас изнутри разрушает. Чёртику нравится, что вы внутри такой, такая вот там много черноты, но для здоровья это очень плохо. Две молнии это плохо. Идем дальше, идем дальше. Ну, возможно скажем так, по маминой линии у вас есть, ну, скажем так, фартовость, везучесть в прихождении денежных сумм к вам. То есть даже если у вас какая-то патовая, ну, сложная ситуация, то в последний момент как вот какой-то чертик подчертик или какой-то вот подскакивает, как-то ситуация складывается, и вы... С пустым кошельком не остаетесь. Это хорошо. Потом что? Потом смотрим. Еще раз сейчас смотрим в прошлое. Смотрю в прошлое. Из прошл... из недалекого совсем прошлого, возможно, негативная история вышла, связанная с вашей карьерой на работе. Это тоже, может быть, вас терзает, что вы не успели где-то чью-то должность занять. Или вам эти начальства СВО, они вас не оценили, не предложили о другому какому то или другой персоне вот предложили то, что вы считали это уже ваше место в будущей работы. То есть вот тут как-то так. Возможно, смею, нам, но смею еще тут предположить, что... Все, что связано у вас в теме, как вы договариваетесь, вот этот пазл, когда мы договариваемся про какие-то дела, бизнес, ну, дела, деловые моменты, возможно, у вас по... Вот какие-то есть нотки, линия поведения, похожая на кого-то из ваших родителей, вернее, вот на их родителей. То есть у вас вы должны тут расшифровать, то ли дедушка, то ли бабушка, вот у вас скажем так, в определенном русле общался с людьми, и вы как по наследству получили эту матрицу, вот эту скорость, вот это оттенки общения, вам лучше разобраться, хорошо или нет, мешает ли это вам, последние два-три года мешает, мешало ли вам, как сказать, ну, наводить правильно мосты, укреплять контакты. Тем, тема настоящего тут прям в этом месте легла карта лапа рыси лапа рыси тут то, то есть это в принципе карта когда мы начинаем рьяно и активно защищать свои интересы но так как она перевернутая то может быть благодаря каким-то умозаключениям или благодаря каким-то событиям в последнее время, ну вот и входя сейчас в настоящее, вы решили ослабить свои какие-то, может быть, запросы, может быть, какие-то ослабить, в общем, доступ к себе, может быть, каких-то лишних людей допускаете. Ну вот как вариант, то есть вот тут надо понять. Это, в принципе, и не хорошо, и неплохо Это говорит о том, что, может быть, вы мудреете, вы взрослеете, вы учитесь и по-другому жить, и по-другому вот входить в реальность или себя вот в реальности ощущать, позиционировать. Это очень правильная позиция. Я вас... Ну вот мышление это, это правильно. Вы делаете с этим, вам, вас поздравляю. Даже скажу так, в ближайшие 4 дня с момента просмотра вами этого видео у вас произойдет какое-то необычное, мистического характера событие, которое... Опять вас что-то поменяет, вас как-то перефразирует. Вы даже сами удивитесь, а как я так? И потом окажется, что вы это правильно сделали, потому что это событие тут же тянет с собой приход к вам какой-то помощи, каких-то денег, каких-то подсказок. Может быть, тема с дополнительной работой, где с другой работой, или с дополнительной, где у вас карьерный рост действительно получится. Поэтому вот тут ловите какие-то подсказки извне, из снов, обрывки речи и т.д. и т.п. Теперь такой момент. На ближайшее будущее. Что вас будет раздражать? Возможно, будет раздражать кто-то из близ живущих людей. Почему? А потому что карта чертика, да еще вот такого, с бутылочкой в обнимку, вот тут такое. То есть, то ли вам не нравится, что кто-то расслабляется из вашей родни, и они вам этим мешают рядом с ними сосуществовать. Ну, или вот что-то такое, то есть, или, может быть, неплохой праздник вроде намечен, на будущее, а вот кто-то из родни переберет и испортит этот праздник. Вот, к сожалению, вот так, да. Смотрите, вторая подсказка уже, что после вот этого события, после странности в отношении с близ живущим человеком, вы начнете уже точно меняться, у вас начнет меняться жизнь, начнет начнут меняться приоритеты какие-то, ракурсы. Может быть, будете держаться ближе других людей, которых вы раньше не держались, допустим. Возможно, новая какая-то вот женщина появится как подруга или как наставница. И вот вместе с ней можно будет мутить проекты, скажем так, может быть, совместное вот что-то. Пора рискнуть или пора просто начать. Вот начать что-то делать. Потом в теме начальства. В теме начальства, ну, вот так, там... 50-50, как повезет, не повезет. Скорее всего, ближайшие месяц с момента вот с вами начала просмотра этого видео, я бы не советовала вам где-то лезть на рожон, как бы идти предлагать себя и что-то вышибать или выпрашивать. Ни в коем разе пусть идет вот так, как идет, вот с такой скоростью. Если это, конечно, не перемена нового места работы, тогда другое дело, и тогда начальство более-менее будет к вам лояльно. Теперь тема личной жизни, тема любви. Дорогие мои... Тот, кто не познакомился, то через месяц у вас будет встреча, то есть она вот прям прямо эм, прям по курсу, она может каким-то образом связана быть или с бывшими вашими сослуживцами, или с бывшими одноклассниками, однокурсниками, но вот с бывшим, то есть такое ощущение может быть, вы знаете уже этого человека или где-то видели, вот как вариант, как подсказка. Э, обратите внимание, стоит на свидание вот сходить. Кто уже глубоко в семейных, в парных отношениях, то у вас будет немножко... То есть ухудшения я не вижу в ваших отношениях. Просто какая-то новая линия, новый оттенок в отношениях получится, добавится, я бы сказала. ну ничего страшного. Может быть, ваш партнер захочет дополнительно или, ми... или менять тоже работу, или что-то вот дополнительно... Дополнительный заработок, вот я бы так сказала. То есть, возможно, более правильное отношение к деньгам улучшит, немножко еще улучшит ваш союз. А потом, скажем так, что м, большая часть старых друзей, ну, я бы не сказала, что они сильно повлияют на ваше будущее. В ближайшие два месяца, скорее всего, я про старых людей, старых знакомых не стоит уповыть. Сильно на их помощь. Они могут помогать в чем-то, в каких-то старых темах, в старых руслах. Я бы вот так сказала. Благосостояние стоит пока что вот так же, но оно будет увеличиваться вот благодаря, добавлю еще раз, благодаря или любимой женщине, или подруге, или новой какой-то даме. То есть вот так. И вообще за горизонтом легла карта Парусник, когда мы плывем, уезжаем. То есть, в принципе, скорее всего, вы хотите куда-то или переехать, или уехать на большое путешествие, на длинное, на долгое. Это хорошо, оно реально, но не раньше, чем через два с половиной месяца а с момента просмотра вами этого видео. Итак, дорогие мои, если какие-то вопросы по видео, по, по данному видео, всегда пишите под. Внизу, в комментариях, по возможности, буду благодарна за лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. И до встречи.